Дын-дын-дым, мы жарим картошку. Дым-дын-дын, мы картошку. Дым-дым, мы жарим картошку. Я поставить не могу. Да. Поставь ты. Вот сюда вот, да. Нет. Что, нет? Okay, okay, okay. Okay. Теперь вот это вот мне кстати здесь пока не вижу ничего хотя нет не надо я тут вам бегаю спокойно поднимать теперь тот спальник поднимать теперь тот спальник и неси сюда язык Ты идеально просто выглядит В общем, сколько мы здесь уже не прошли, здесь что-то из спальников. Нет, спальники есть, нету стэша. О, стой! Где стэш? Он раскол жалко. Вот, он раскол Раз, сломали. Полностью. дальше ставь не у меня просто красный горит и все Не, не могу